Я рад приветствовать всех подписчиков и зрителей нашего канала Сочи ЮДВ. Меня зовут Залозный Иван и я хочу представить вашему вниманию коттеджный поселок Виллу Прайм. Он уже неоднократно был на нашем канале, но очень хотелось бы его еще раз вам показать и объяснить все его преимущества, такие как местоположение, видовые характеристики. У нас с территории поселка вид на море. Мы находимся рядом с основной дорогой поселок черешня в 200 метрах от э, магнита и от других продуктовых магазинов то есть э, местоположение локация не вызывает проблем с доступом от аэропорта есть буквально 7 минут мы заходим в дом номер два по площади он самый небольшой 139 квадратных метров сразу же у нас лестница что очень удобно дом свободной планировки вы можете самостоятельно выбрать тот проект который вам будет удобен для семьи стеклопакеты пластиковые ограждение перила качественные здесь вид открывается на море как видите краснополянское шоссе рядом соответственно вы на красную поляну можете добраться от 20 до 40 минут, в зависимости от загруженности дорог. Поселок состоит из восьми домов, из 8 коттеджей, которые очень грамотно располагаются, никто никому не мешает, и в то же время проживание очень компактно. А участки у всех достаточно ровные, удобные, что позволяет расположить в том числе и бассейн по вашему желанию заведен газ в каждый дом но котлы не вешать потому что, выясни, что люди хотят самостоятельно участвовать в выборе модели котла застройщик решил вот так вот распланирована площадь дома хоть он стоит 39 квадратов но лестница располагается в углу что не скрадывает площадь дома а мы с вами зайдем в дома поинтересней. Хотя они все плюс-минус очень похожи. Система водоотведения по самому коттеджному поселку сделана грамотно. Никаких проблем с потоками воды у вас не будет. Вот дом номер три. В принципе, очень похож на дом номер 2 как по площади, так и по участку. Хотелось бы... Дом номер 8. На броне у него самый большой участок, он самый большой по площади. Он забронирован самим застройщиком. Вот дом номер 7. Площадь 150 квадратных метров. Терраса. Здесь можно сделать летний дворик, летнюю кухню. Здесь будет забор, естественно, такой же формат, как и в доме номер 8 по всему поселку, он одинаковый. Сейчас покажу участок с этой стороны. Да, участок он поменьше, вот здесь лос. 3 кубометра для любой семьи хватит, для, даже для гостей. Здесь уже площадь побольше, здесь можно расположить до двух спален, то есть вот здесь спальню можно расположить, здесь кухню. Или кухню-гостиную вот так. Ну естественно одна спальня будет более грамотно расположена. Опять же, при входе лестницы мы видим капитальную. И также второй этаж с большим балконом, балкон террасы. Здесь уже три спальни без компромиссов. Можно даже за двумя санузлами, то есть мастер-спороне, в спальне расположить индивидуальный санузел. Большой балкон-терраса с видом на море. Сейчас море сложно увидеть, но вот за Краснополянском шоссе его видно. Тихое место, но инфраструктурный. Вон там вот выезд, расположен магнит. Рядом инфраструктура социальная поселка черешня. Данные коттеджи тоже в продаже, но у них нет даже ограждений между ними. В общем, если будут вопросы, проконсультирую в том числе по тому поселку. Вот такой прекрасный поселок. Вилла Прайм. Обращайтесь. Сейчас застройщик готов хорошо уступить, поторговаться. Для нас это очень хорошая новость, поэтому обращайтесь и пока есть выбор, мы можем выбрать ту виллу, которая вам больше всего понравится. С вами был, был Завозный Иван, обращайтесь по любым консультациям по поводу домов, апартаментов, для отдыха, для жизни. Я представляю, как, какие поселки больше подходят для отдыха, какие для инвестиций, какие для жизни. Инвестиции сейчас э, сложный момент, поэтому все обсуждаем по вашей стратегии. Что касается домов для жизни и для отдыха, у них есть свои нюансы. Максимально... Э, Близко под ваши параметры Постараюсь предложить те варианты Которые у нас существуют на данный день Можно даже построить для вас Какой-либо дом Или даже коттеджный поселок Поэтому обращайтесь, с радостью вам помогу Друзья, данный поселок я могу рекомендовать Как для отдыха Так и для проживания здесь Отличный поселок Который обладает Всем необходимым арсеналом Хорошего загородного дома Приезжайте, смотрите, обращайтесь. С удовольствием помогу по всем вопросам. Залозный Иван.